Я приветствую зрителей канала «Форума свободной России» в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас политик Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте. Да, добрый день. Надеюсь, что добрый. Я тоже... Условно добрый. Да, да, условно добрый, я тоже на это надеюсь. А я хотел бы начать нашу беседу вот с обсуждения серии коррупционных скандалов. Такое ощущение, что после... Посадки Алексея Навального, все пытаются занять эту нишу, нишу расследователей. МБХ выпускает расследование по поводу дворца, точнее пристройки к дворцу Путина. Проект выпускает расследование в отношении Колокольцева. Колокольцев тоже принимает меры в отношении главы ГБДД, у которого находят золотые унитазы. Почему такой ажиотаж вокруг этого? Ну, просто, во-первых, коррупции становится больше, раз. Эти расследования просто они были и раньше, они шли. И было досье, и был проект, и был МБХ, и было и продолжается постоянное расследование новой газеты, Медузы и так далее, и тому подобное. Они раньше шли, просто ФБК давал серьезные продукты. Может быть, там как-то на, на, на, на, на, на первых полосах, грубо говоря, было внимание общественного. Сейчас ФБК с учетом его разгрома действует гораздо скромнее. Надеюсь, что временно. И, естественно, вот мы видим другие расследники, которые сейчас становятся, встали на первый план, на первую полос. Ничего тут удивительного нет, никто это не остановит, они будут продолжаться. Даже если это будет запрещено, как это уже фактически сделано в России, они будут продолжаться за рубежом. Все равно будут сливы, все равно будут инсайды, все равно будут, будет аппаратная клановая борьба, которая будет выбрасывать из-под ковра своих жертв вот этой бипы бульдогов. Так что никуда они не денутся, эти коррупционные расследования, они будут продолжаться. Как-то show must go on, да? Оно продолжится. А вот, допустим, то, что мы увидели в доме главы ГБДД, это как-то может характеризовать вообще психологический портрет среднего такого сотрудника? Может, конечно. Это называется... Мы из грязи пробились князи, да? И вот это вот бескусица, обилие золота, обилие там всяких лепнин, рисунков различных, там, живописи, когда вот это все вот превращается в какую-то пошлую копию дворца Людовика XIV или XV, это все, конечно, говорит о том, что это крайне низкий уровень культуры. Это вот, ну, вот Почему вот я сейчас смотрю на Восточную Европу и на Россию? Откуда у нас столько крутых иномарок? А это вот синдром Советского Союза, синдром москвича, грубо говоря, там или синдром Жигулей, когда все ездили на каких-то таких, как бы помягче сказать, таких уежных машинах, вот, и вот теперь появилась возможность покупать нормальные. Да, я буду ездить лучше на старенькой, подержанной, но на крутой, там Audi, Мерседесе, БМВ и так далее. Вот этот синдром, или там жили по коммунальным квартирам, теперь там покупают 9, 10, 15 комнатные особняки, дома, квартиры. Это, это синдром Советского Союза, это синдром дефицита. Это синдром вот этого вот нищеты, или там полунищеты, в которой жили многие люди. Вот они пробиваются, они самоутверждаются таким образом. Я там был у одного иммигранта как-то в Соединенных Штатах Америки. Вот, они вдвоем живут в доме, что-то 500 с чем-то метров. Я говорю, Боря, а ты там жену-то находишь, или вы там по телефону друг другом общаетесь, чтобы есть друг другу, что-то как-то. Он говорит, ну да, это мечта мигрант. вот я там тут страдал, тут мне было плохо, тут было плохо. И потом, когда я вот пошел в бизнес, и все, все у меня пошло, я решил вот такой дом купить там. Мы сначала троем жили, там мама у него была, а вот теперь мы остались вдвоем, и вот это, говорит, вот синдром а, эмигранта. Вот этот синдром Сависовка, он а, проявляется везде. В каких-то непомерных вот этих умопромочительных а, всяких а, лимузинах, каких-то джипах чумовых. Там, у нас же больше всего а, всяких там а, джипов, там всяких Мазерати, а, Бентли, а, Роллс-Ройсов и так далее. Это вот синдром совка, я как говорю. Ну и синдром вот этого быстрого, ну как новориши да, появились. Они быстро обогателись. Они вчера еще были никем стали всем. тем. Из грязи князь. Вот эти два синдрома, они сливаются в один. И мы видим э, вот эти золотые унитазы. Это мы видим лепнину. Мы видим все всю эту несуразную, безвкусную, пошлую роскошь. Я был в домах миллиардеров. Мне доводилось бывать в домах миллиардеров. Настоящих. Западных. Ну, такой бескусицы у них нет. Ну, ну, нет, ну, совершенно. Да, они живут очень неплохо, да, конечно, у них там все хорошо. Всякие там тренажерные залы, бассейн. Но все это как-то функционально, все это без вот этой роскоши, вот это безвычерного богатства, демонстрация богатства. Им не надо демонстрировать богатство, потому что ну, они к нему привыкли. Они там вековые уже какие-то там традиции, там многолетние, много поколений. Поэтому у них этого нет. Я этого и не видел в домах настоящих миллиардеров западных. <смех> а у нас это все вот на показ. Ну, вот когда-нибудь, может, это пройдет, если, так сказать, Россия останется единым, суверенным, независимым, свободным государством. Может быть. Но не сейчас. Сейчас вот мы видим. А потом взятки. Это же халявные бабки. Это же вот живи сейчас, потому что завтра все отнимут. Вот эта вся та же элита, которая сейчас она там в роскоши купается, она же понимает, что в один момент это все может кончиться. Вот для этого мужика, вот этого, начальника ГБДД Ставрополя, кончилось все в один день. Его пришли арестовали не потому, что он не воровал, не поправил, по а потому, что где-то он стал жертвой каких-то там разборов. И если колокольцев, миллиардер колокольцев, министр внутренних дел, закрывает газеты и журналы, которые пишут про нерасследование, и вынужден увольнять его, это потому, что они просто занимают разные положения в иерархии чиновников. Просто более крупный чиновник способен съесть более мелко. Как вот в, в, в джунглях. да, сильнее тот, кто больше, кто прав. Кто, вернее, прав тот, кто сильнее. <с> <с> прав тот, кто имеет больше прав. Ну, вот Колокольцев, коррупционер Колокольцев убрал с должности коррупционера вот этого гаишника Ставрополя. Вот, собственно говоря, что происходит. А коррупционер Путин, да? который строит под себя то дворец в Геленджике за миллиарды долларов, то вот сейчас новый этот мост с хоккейным комплексом в больнице. Вот он не, не потопляем, потому что он является, наверное, на вершине вот этой пищевой цепочки. Да? И, и, и вся эта элита, она тоже потихонечку там боится. Она боится, она живет, боится, но тем не менее все время страх. Страх, что тебя сожрут более крупная рыба. Вот так они живут. Поэтому они испуливают огромное количество денег, примерно 80, там, я условно говорю, 80% своего капитала за рубеж. Потому что там не отнимут, наверное, не отнимут. Там все-таки закон, там как-то чего-то, там не юристы работают, там еще, там детки, там внуки, там папы, мама, любовницы и прочее. Вот они туда все капиталы вводят. Почему дикий вынос капитала из России? Ведь каждый год уходит там от 50 до 100 миллиардов долларов. Это только по официальной оценке вынос капитала, вывоз капитала в России имеет приоритетный значение. Потому что вся российская элита не, не, не верит в Россию, не верит в свою перспективу, не, поним, не, не верит... А как она может верить? Судов? Нет. Правил? Нет. Закона? Нет. А, значит, все непрозрачно. Завтра, он Люкаев был министром, а сейчас заключенный номер какой-то там, да. Был там Хорошавин там губернатором, сейчас сидит. Был там кто-то там мэром, сидит. Там Махачкалатом, ну неважно, важно, я сейчас могу я не вспомнить кого. Ну, сажают очень многие. Посчитали, что вероятность сесть у губернатора а, чуть ли не 10%. То есть каждый десятый губернатор подвергается риску а, посадки. Но вот надо понимать, что очень рисковая профессия сегодня занимает должности, связанные с... А, а он не вынужден воровать. Он даже если бы не хотел, он вынужден... Почему? А потому что у него план стоит. У его администрации план, сколько он должен занести в Кремль, сколько он должен занести в правительство, сколько он должен еще куда-то занести... Да, потому что должности просто так сейчас не раздают. Там устанавливают финансовый план. Поэтому вот они и швыряют деньги на роскошь, нет вкуса, синдром совка, синдром из грязи в князи. Все это вот сливается в одно ужасное клубок российской коррупции. Вот в такой стране мы живем. А нет ли у вас такого ощущения, что вот эти все стройки да, золотыми унитазами имеют свое продолжение с другими не менее ужасными стройками? Я хотел напомнить про то, что недавно была найдена подземная тюрьма. тоже Предположительно, она принадлежала либо сотруднику СИН, либо кому-то из правоохранительных органов. И это тоже достаточно большие деньги, большие ресурсы. А новость всех шокировала, хотя, вроде бы, достаточно такая распространенная практика. Что вы по этому поводу думаете, насколько это вообще широко распространено сейчас? Ну, я прочитал и посмотрел интервью к тем, кто нашел тюрьму. Видимо, это был серьезнейший бизнес по отнятию активов. И этот бизнес могли вести только силовики. Вот. СИН в данном случае, мне кажется, обеспечивал подлинность вот этого копирования тюрьмы. Ну, а все остальное должны были делать другие подразделения, другие начальники. Я думаю, что это такая э, серьезная группа внутри самой власти, которая осталась у руля до сих пор, вот, он ничем не пострадал, там просто, как говорят, зарыли все эти улики. Но, грубо говоря, наверное, это было так, что существует до сих пор группа высокопоставленных силовиков, которые занимались отъемом бизнеса, активов, для того, чтобы люди не понимали, что это частная инициатива, это никак не связано с реальными расследованиями, преследованиями и так далее. У нас сейчас дела заводятся по, по любому поводу, да, и даже без повода. Хватали бизнесменов, придумывали им дело, якобы везли в тюрьму, якобы проводили допросы, якобы там. А они были убеждены, эти бизнесмены, что находятся в реальных условиях под регальным уголовным преследованием, что им там грозит что-то, что их там могут пытать бить И так далее. И, наверное, под влиянием вот этой э, обстановки они сдавали бизнес, расплачивались. Ну, вот. Я просто помню, как обошлись с Глебом Фетисовым. Это мой был партнер по попытке тогда построить социал-демократическую партию, альянс зеленых и социал-демократов. Да, или наоборот, альянс социал-демократов зеленых. Глеб Фетисов был реальным миллиардером. Входил в список Форбс и он готов был финансировать нормальную партию, которая могла стать членом Политической, российской, так сказать, тусовки и войти в парламент. Ну, так вот, его, правда, в нормальную тюрьму посадили в эту, государственную, но действовали точно такими же методами, сломали его, так сказать, он перестал проявлять всякую интерес политики да еще отняли у него 13, по-моему, миллиардов рублей. Довольно большие деньги по тем временам, когда он там сидел. Полтора года продержали в тюрьме. И вот, и, естественно, так сказать, потерял мужик из своего капитала, там, да, серьезнейшую сумму. Вот, поэтому я думаю, что примерно так же, только на частном уровне это сделано уже. Вот примерно так же. Есть, сажают, говорят, ну, будешь сидеть, пока там не отдашь. Но я просто напоминаю, вспоминаю граф Монте-Кристо, там что-то похожее было с банкиром, которым мстил. Ну вот, ну, наверное, что-то похожее вот сделали и в России. Только это не граф Монте-Кристо, это коррупционная Механизмы это механизмы рэкета, которые проводила банда высокопоставленных силовиков. Там наверняка были ФСИН, там наверняка были сотрудники ФСБ, наверняка были сотрудники прокуратуры. Тогда, ну, как-то нужно был антураж обеспечивать, да, кто-то из прокуратуры, кто-то там из ПСИН, кто-то там еще там наверняка были надзиратели обычные, ну и так далее. То есть, я думаю, по полной программе там обували. Я извиняюсь за жаргон, да. Обували бизнесменов, поднимали у них капитал и бизнес. Очень, наверное, рентабельный бизнес. Поэтому его быстро закопали, потому что, видимо, они щедро делились на самом верху. Ну и кому же нужно выносить грязь из СБ, да? ссоры из СБ. Поэтому вот так оно и получилось. Что быстро-быстро зарыли улюки, так, чтобы никто их не нашел. Даже бетонную плиту, по-моему, там уронили. Ну, вообще, достаточно зло... зловещая э, была тюрьма. Как я понимаю, там еще был целый крематорий. То есть, э... А я хочу сказать, что нормально. Вот наш бизнес, наш бизнес. я же все это хорошо помню и видел. Наш бизнес всегда сотрудничал с властью. Вот приходишь и говоришь, ребята, вот мы хотим партию создать. Вот мы хотим, да, вот мы, чтобы не запустить в России уставление диктатуры, чтобы была там политическая борьба, была конкуренция. Говорю, ну, Геннадий мы тебя уважаем, да? Ну, ты вот сходи в Кремль чтобы нам там кивнули, или там сказали, что не возражает, или, может, звоночек бы сделали. Мы тогда будем помогать. А так, не, не, не. Мы вот вне политики. Нас нормально, у нас все хорошо. Мы зарабатываем, мы с властью дружим, мы власть поддержим, Ты же пойми правильно, мы же отвечаем за коллектив, мы отвечаем... Вот пусть у них нахрен отнимает теперь этот бизнес. Вот когда им говорили, что в России это может наступить, они говорили, у нас все хорошо, у нас с властью дружим. Ну, дружите дальше. Вот для вас сейчас тюрьмы построили частные. Потом для вас частные висельцы построят, частные стенки расстрелянные построят, да крематории вот уже частные. Сжигать вас там будут, когда вы там кто-то проедете. Или там заболеете и умрете случайно. Даже не под пытками и не под каким то издеваться. А просто заболели и умерли в этой тюрьме подземной. Ну, куда-то надо труп девать, взяли, сожгли. Вот теперь пусть бизнесмены, а сейчас эти тюрьмы будут в каждом. Вот в течение давно уже были. Вот эти частные тюрьмы. Давно. И не только в Чечне. на Кавказе много было. Я знаю частных тюрьмах, которые были в 90-е годы в Москве для там, определенной категории должников. Да? Вот, Поэтому ну, совершенно очевидно, что бизнес заслужил той долю, которую заслужил. Вы хотели с властью дружить? Ну, дружите. Вот вам власть крематории создает частные частные тюрьмы. Нормально. Не надо обижаться. Все хорошо. Все замечательно. Вы заслужили ту долю, которую заслужили. Ну, за редким исключением. Там я не беру там таких с которые там совести, с политическими взглядами, с, там, ну типа Сергея Петрова, да, там, вот я привожу пример, там, ну там кто-то еще есть, люди, которые действительно ну, старались, ну таких меньшинство, а большинство, вот, на ну, мы живем хорошо, нам плевать, вот блюйте теперь, а теперь вам частные тюрьмы, а теперь у вас отъем бизнеса, а теперь вас будут сажать за все, а теперь вам приказ Бортникова о том, что любые сведения, не секретные, которые вы там случайно где-то озвучите, о состоянии пожарных частей, о состоянии МЧС, о состоянии еще хрен знает кого. Мы теперь за вас все будем, будем сажать. Вчера же вышло это. Нет, вчера. Но ну, там несколько дней назад опубликован приказ Бортникова, который вошел в состав указа президента, который введен федеральным законом. Там сложная вообще процедура. Теперь э, люб, за, за любые сведения, которые якобы угрожают безопасности России и не являются секретными и не являются государственными, будут сажать. Прекрасно, замечательно, Стеновнику будут сажать, бизнесмену будут сажать, оборонный комплекс, вот там Ивана Сафронова мало, теперь таких Сафронова будет там целый раз. Будут сажать, вякнул, садись, вякнул, садись. Вот заслужили такой врач. живите в ней, дорогие бизнесмены. Ну, в общем-то, видимо, да, потихонечку сбываются мечты либертарианцев по поводу частных тюрем частных частных судов. А я бы хотел переключить наше внимание. Я бы сказал приват, приват. приват. Теперь уже не часто. А приватных тюрьмах и приватных судов и приватных крематориев, да, все замечательно. С любой капли за ваши деньги. Да, я бы хотел немножко переключить внимание с такой с внутренней повестки на более внешнеполитическую, но при этом правовую. То есть, на мой взгляд, происходит какая-то такая вот правовая шизофренизация, в части взаимодействия с ЕСПЧ, буквально вот на днях вчера, если не ошибаюсь, бойца ММА Алексея прошу прощения, Кудрина, который является гражданином Беларуси, его Беларуси отдали, несмотря на то, что ему там угрожают пытки, и ЕСПЧ запрет. На, на это э, озвучила Россия, э, на этот запрет наплевала, выдала его и буквально тут же Россия подает жалобу в ЕСПЧ на Украину, выдвигая целый там, ряд э, претензий. То есть мне непонятно, Россия не признает ЕСПЧ или признает, что, что происходит в этом направлении. Ну как в анекдоте, либо крест не снимите, либо трусы оденьте, да? Вот Россия кресте, с крестом и без трусов, значит, работает с ЕСПЧ, Европейским судом прав человека. Я не знаю, что Запад там церемонится. Ну тогда надо ли... Россия не выполняет решение ЕСПЧ. Не все, но многие, уже многие. Не, выда... не освобождает Навального, она выдает тех, кого нельзя выдавать. Она вообще делает того, чего ЕСПЧ запрещает. Ну надо тогда исключать. Исключать, потому что, да, ведь Россия к этим инструментом пользуется. Там в ЕСПЧ сидит наш судья, тормозит всю работу, да, как может. У него такая задача поставленная нашей замечательной родины. Вот, мешает процесс, там давно приняли протокол, ускоряющий процедуру рассмотрения дел, но Россия этому мешает. Поэтому надо либо исключать, либо там, ну, тут проявлять принципиальность. Поэтому Россия смотрит, а, чего он глумится. Мы теперь еще на, на Украину подадим в СПЧ. Вы хотели? Вот давайте там работайте. Вы исполнять решение не будем, слай вас нахрен. Мы провозгласили приоритет нашей внутренней э, искаженной конституции над всем, нашего внутреннего права над всем. Ну, а что, раз вытаскать нас никуда не стучать, да мы вам еще исков накидаем в полную корзину. Давайте там, ребят, шевелитесь, работайте. Примерно вот так. То есть это глумление. Это просто глумление над законом, над европейским правилом, над здравым смыслом. А чего? Он что нам сделал? А чего вы нам сделаете? А вот вам это. Полная корзинка так сказать, всякой дерьма, так сказать, искового Занимайтесь, разбирать. Все понятно. Поэтому Маша Захарова там и всякие выдает перлы. Типа мы там э, против э, узурпации власти. Правда, она говорит там про другие страны. Ну, в общем, они несут бред абсолютный. Вот когда посмотришь, что они несут, такое ощущение, что они больны. Но ну, они, наверное, и так больны, да? Потому что не может человек нормальным, нормальной психикой, нормальным сознанием сегодня э, с у рта защищать режим. Но это уже просто патология, вот это болезнь. Это уже э, раздвоение сознания, расщепление психики, это приводит к паранойи, это приводит к шизофрении, это приводит э, к чему угодно. Поэтому и такое впечатление, что они действительно больны, серьезно больные. Вот по поводу обращения в ЕСПЧ, я изучал материалы, аналитику, и мне показалась интересной одна из версий, то что одна из целей России может быть, кроме того, чтобы, как совершенно верно вы заметили, поглумиться над нормами европейского права, может быть еще и попытка добиться обеспечительных мер по определенным есть, пунктам, например, по Крыму, потому что обеспечительные ну, меры... Ну, ну кто, же, кто же пойдет в Европе? И вмерены какие-то обеспечительные меры. Тем более по искам России, тем более, когда существует международное право, которое никем, нигде не оспорено. Но это все бред. Это, кроме глумления, я вообще тут ничего не вижу. Никаких... Я вот в России же очень со многими обращаются обращаюсь в различные суды. Ей не верят. Ей не верят. Вот, допустим, тот же Интерпол. Ну, там куча всяких запросов. Он почти ничего не делает. И ну, когда уж там совсем явное, так сказать, какое-то уголовное, такое тупое преступление еще может быть. А также доверия к России нет никакого. То есть Россия настолько себя скомпрометировала, путинская Россия, подчеркну, настолько себя скомпрометировала в мире своей постоянной враньем, ложью, своими фейками, фальсификациями, что никто не верит. Это какие там обеспечительные меры? Откуда? Ни один здравый судья в мире без недоверия не возьмет ни одну бумагу из России. Он сразу берет и сразу же ей не доверяет. А когда начинаешь ее там изучать, понятно, что все это ложь, фейк и провокация. Почти всегда, почти. А может ли это быть еще одним наступлением атакой на Украину? Я имею ввиду в рамках такой большой, большой атаки, которая происходит. То есть до этого были мы помним, и учения проводились, была там реальная угроза начала горячего конфликта. Когда он затих, Путин выпустил свою статью, где пытался с идеологической точки зрения лишить Украину и украинцев такой самосубъектности. А теперь он решил, как мне кажется, мое предположение, выйти в правовое поле, и там, соответственно, тоже все это разрушить. Может быть, действительно, мы рано успокоились, и идет подготовка к большой войне с Украиной? Ну, я не думаю, что Россия экономически и политически способна вести большую войну. Реально. Большую войну. Ну, конечно, если, допустим, Украина сдастся без боя, то, конечно, да. А так нет. Но то, что атаки на Украину будут продолжаться с различных сторон, в сомнений даже у меня никаких нет. Ну, например, я был очень удивлен, что там боец ММА укрывается в России. Когда белорусы поймут, что Россия ничуть не лучше, Беларуси, а кто, кто хуже, Путин или, или Лукашенко, еще тут надо очень сильно, так сказать, подумать, кто из них, из двоих хуже, они оба хуже. Вот. Поэтому, конечно, украинцы должны понимать, что пока существует э, Россия путинская, пока существует путинская там диктатура, полицейская хунта, пока существует э, вот этот режим, который, по сути дела, обанкротился, ему нужна любая, конфликтные ситуации для сплочения остатков там населения вокруг проворовавшейся власти, да, то естественно они будут делать все, чтобы не дать Украине нормально развиваться. И в политическом плане атаковать, и в пропагандистском плане атаковать, и если получится какие-то там военные операции, гибридные операции вот, совершенно очевидно поэтому Украина находится в такой ситуации постоянной конфронтации объявлены или не объявлены, идет ли подготовка к большой войне, не уверен. Не уверен, то есть надо понимать, что здесь больше... Ну, когда вот там эти войска выдвигались к границе, я согласен с оценкой многих экспертов, которые заявили, что Путин сам не знал, что будет делать. Получится, будет какая-то операция? Быстрая. Отлично, проведем операцию. Получится какая-то вылазка? Проведем вылазку. Ничего не получится, будет звонок Байдена. Ну, хоть и это сойдет. То есть вот я думаю, что сейчас российская политическая машина она действует именно по этому принципу. Мы точно не знаем, что мы хотим, но посмотрим, что мы можем сделать. Вот это по -по -по Посмотреть там, вяжемся в драку, а там посмотрим. Или там около драки, да? Посмотрим, как реагируют наши оппоненты. Если испугались, ого, будем давить. Не испугались, ну подумаем. Я думаю, что вот так сейчас спонтанно российская политика развивается. Нет никакого плана, потому что какой может быть план у, у власти, который одна задача как можно дольше удерживать в этой власти. Ну, никакой задачи другой нет, поэтому они будут маневрировать тактические, тактические маневры до тех пор, пока сама не обрушится под собственным, так сказать, грузом проблем и противоречий. Я попробую немножечко все-таки найти какие-то интересные тенденции, да, какой-то план, предположить, что он все-таки есть, потому что Россия достраивает северный поток, это очень сильно развязывает руки. В то же время начинаются нападки со всех сторон на Украину. Осенью будут проходить учения на территории Беларуси, насколько я знаю, и... Тогда же, ближе, в конце осени, ближе к началу зимы, будут изменения в Конституцию вноситься в Беларусь. Это такой тоже тревожный звоночек. Возможно ли, что Беларусь попытается втянуть тоже вот в эту игру и с Украиной, и попытаться ее интегрировать уже через, допустим, военное положение и изменения Конституции, совершенно не той, которая есть сейчас? Ну, сейчас какая конституция? Что в российской конституции извращена, искажена и попирается каждый день? Что в белорусской конституции? В общем, тут слово «конституция», оно при э, сочетании со словами «режим Лукашенко», «режим Путина» — это недопустимое сравнение. Так, так вот там немножко покоробило. Путин решил в правовом поле бороться с Украиной. Ну, да, Путин и правовое поле. Где Путин, а где правовое поле? Вот нет там никакого правового поля давно, нет никакой конституции. То, что вы говорите, я об этом, кстати говоря, думал, хотел сейчас сказать, но вы меня опередили буквально. Действительно, надо по украинцам подумать о возможности конфликта и каких-то вылазок да, со стороны Беларуси. Вот Мне кажется, что Путин попытается сделать что-то чужими руками на Украине или в Украине, там, в отношении Украины. Вот Почему я так говорю? Потому что... Все-таки там все эти оборонительные линии, они созданы э, как раз вот на том направлении наиболее опасном, да, там на южном, на, на восточном. А здесь-то, в общем-то, никогда ничего не было. И Украина поддерживала с Беларусью до недавних пор абсолютно нормальные отношения. И понятно, что там ничего нет. И вот мне кажется, что Путин попытается... Если мы говорим сейчас о Беларуси, да, я почему объяснил, почему я так думаю. Давно уже в белорусский, белорусский режим давно интегрирован в российский. Нет никакого отдельного белорусского государства. Ну, никакого отдельного, суверенного, самостоятельного белорусского государства больше не существует. Лукашенко там не продержался бы двух месяцев, если бы не была поддержка Путина, его денег, его там э, организационной, финансовой, там, военной, силовой помощи и так далее. Да? Ну, совершенно очевидно, что э, э, Лукашенко банкрот, самозванец и никто его не признает. Поэтому у него, у него вообще ничего не остается, кроме как сдавать Беларусь под, под, под Путина. Он это делает. Она фактически уже является основной частью России и Беларуси. Чем бы там ни говорили Беларусь. И поэтому совершенно очевидно, что сейчас Путин может поставить вопрос на то, что что-то сделать чужими руками. Ну, развязать, например, этот конфликт на границе Украины и Беларуси. Сказать, ох там наших бьют, мы там окажем военную помощь в Беларуси. Мы вот там вот я бы на месте украинского руководства подумал бы о таком варианте, просчитал бы. Но ну, я надеюсь, что они это понимают. Вот. Но мне кажется, что это надо всерьез подумать, посмотреть и с Западом проконсультироваться на эту тему. Потому что может быть конфликта с территорией Беларуси. Беларусь, все. Уже, уже нет никакой там самостоятельности, самостоятельности. Какая там самостоятельность, когда там Лукашенко ездит каждые два месяца, просит денег, дай денег, потому что... Иначе я, так сказать, банкрот, иначе я там силовикам своим не заплачу, которые там, тебя и меня защищают, Владимир Владимирович, давай денег. И Путин дает. Ему там в кайф как-то управляют Беларусью через вот этого, который вот там ко мне ездит, на сверлах тут ползает. Вот, поэтому говорю, Путин это в кайф, там деньги есть, фонд растет, да, нефть продается, а что там не помочь я, вот этому лузеру удерживать режим, тем более все, что он ему говорит, тот то и делает. Я думаю, что такая картинка есть. Поэтому на месте Украины надо думать о возможности эскалации конфликтных отношений через территорию Беларуси. Я так думаю. Может быть, дай бог, чтобы я ошибался. Я очень хочу, чтобы я ошибался, но я бы на месте украинского руководства об этом подумал. все-таки. Я совершенно с вами согласен. Просто почему я говорил про Конституцию? Не потому, что, ну, понятно, что в таких вот гибридных, при, при таких гибридных режимах сама Конституция играет не очень много роли, но изменения в Конституции, они ведь будут проходить в Беларуси через референдум. А это уже напоминает немного историю с Крымом, возможно? Или это уже не важно? Нет, да, нет, не имеет никакого значения. Мы же увидели, что выборы фальсифицируются на 85%. Мы же у всех с вами увидели, что выборы в Беларуси сфальсифицированы на 85%. И это вот Мымра, извините, директор ЦИК, там, или это вот это, который назначен на фальсификацию, да, она там что угодно подпишет, что угодно нарисует, что угодно скажет, что угодно озвучит. Ну, это, в общем, близкий подельник криминального захвата власти, так сказать. Ну, дай бог ей здоровье, чтобы она дожила до суда над собой. Я желаю всем вот этим нашим чинушам, которые являются способниками режима, диктатур, всяких и прочих, большого здоровья, крепкого здоровья, чтобы они точно дожили до суда. Вот я надеюсь, что это им удастся. Поэтому вот мы же видели, что вот этот белорусский цикл, это помойка, на которой можно переписать все, что угодно, написать любой результат. Вот в эта помойка с работы. Какая разница, сколько проголосуют и как проголосуют. Понятно, что они немножко боятся политизации, вот, часто спрашивают, а вот там выборы в России, я говорю, да нет никаких выборов в России, а чего-то да они так боятся, они боятся не выборов, там, у нас Памфилова не намного лучше, чем белорусский цикл, такая же банда жуликов, которые фальсифицируют результаты, да, но они боятся политизации, и вот возмущение, что все-таки такие наглые тупые подтасовки допускает вся власть. Они боятся вот этого эффекта, политизации и вот этого негативного эффекта. Они не боятся там, что они перепишут там кто-то, кто-то победит, кто-то там оттеснит. У них все в кармане, да, все результаты давно в, в кармане. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что такая же ситуация в Беларуси, они боятся политизации, что произойдет политизация во время референдума. Не результаты их волнуют, результаты они нарисуют любые. А вот сама политизация, тот негативный эффект от этой политизации неизбежный если на референдуме что-то будет приниматься. Вот этого они боятся. Потому что режим то шаткие, они, в общем, ничего из себя не представляют, держатся только исключительно на штыках, просто держатся за счет кормления силовиков, за счет народа. Вот Силовики, по большому счету, выполняют роль пособников, э, узурпации режима, пособников э, э, отнятия у народа прав и свобод, но они получают за это деньги. Не очень большие, но это стабильные деньги. Остальные, так сказать, там, на подножном корму, как получится. Вот, собственно говоря, почему они боятся. Они боятся политизации. Политизации, которая неизбежно наступает в период любых, даже фальсифицированных, даже там нарисованных, даже карикатурных, даже каких-то там имитационных выборов. Там, все равно политизация идет. Все равно люди это какой-то выбор, а? а что такое выбор? А какой же выбор? Да нас лишили. Они начинают понимать, что их что-то лишили в этот момент. А до этого они там, вот, огород пашут и картошку пропалывают, жука колорадского удаляют с грядок вручную вот поэтому некогда как бы думать а тут вот есть время подумать Он наступил повод что, что неужели мне такой-то самый опустили Да я теперь чего у нас сейчас вот какая какой процесс болгарии Болгария. русские которые накупили здесь недвижимость ее продают а знаете почему я тоже я тоже ты, наконец для меня дошло обнищали для них уже Болгария дорогая страна. Это какая, какие самые дешевые страны Европы, да? Сербия, Болгария, Румыния, ну вот, вот, вот, вот эта группа стран, да? Может быть там, может быть Венгрия, там, ну не знаю. Вот. эти страны самые недорогие. Ну, не сказать, что они там, ну недорогие страны. И наши обнищали такой степени, это великая я, ядерная, великая нефтяная, великая газовая страна, великая там сырьевая держава, обнищали такой степени, что они все продают. Они не могут сюда приезжать, они не могут здесь лежать, не могут здесь жить. Раньше сюда отсылали семьи, детей, тут прекрасное место для а, вот такого семейно-детского а, курорта. Ну, великолепный климат, вот, прекрасная стабильная погода, там замечательная природа, там сочетание температур, там влажность, так, очень хорошее. И сейчас обнищали русские люди, россияне, до такой степени, что даже Болгария не по карману. Это говорит о том, что силовиков еще как-то содержат, а люди, большинство, вот этот средний класс вообще уничтожен. И они даже в Болгарию не могут себе позволить поехать и здесь отдыхать. Дорого, дорого. Рубль обесценился. фантики получают вместо денег э -э граждане России. Вот поэтому они боятся обострения вот этих вот политических. Когда люди подумают, а что это я раньше мог спокойно там поехать жить там всей семьей на курорте, дети у меня там купались в море, а сейчас я не могу, а что это так стал плохо жить, а ну, это самое. Вот они этого боятся, политизации, осознание, что а к, к чему мы пришли, каком какой, извините же, какой жопе мы оказали. Вот они этого боятся. А как эти процессы политизации вообще могут пройти в российском обществе? Мне кажется, что ну, достаточно аполитично, и даже если его активно пытаться стимулировать, оно просто не хочет. Что можно сделать? Ну, а, а, а, ничего сделать с этим нельзя, кроме того, что рассказывать правду, то, чем мы сейчас делаем. Потому что все остальное ведет в тюрьму. Ну, по большому счету. Любые там какие-то более активные действия, даже, даже перепосты, блоги там и так далее, все это уйдет в тюрьму там. Я вот сейчас читаю там некоторых наших товарищей, надо вот то-то вот. я там вчера один написал, что не надо там создавать условия на Западе для наших этих, что чем больше у нас останется нормальных людей в России, тем быстрее рухнет путинский режим. Я так думаю, что чем быстрее, чем больше останется людей в России, которые будут проявлять активность, тем больше... Тюрем надо будет, и лагерей построить путинскому режиму, к сожалению. Вот, Но я сейчас не об этом. Ну, я вот просто приведу пример Советского Союза. Ведь Советский Союз, КПСС победил не оппозицию, а КПСС победил маразм. КПСС победила внутреннюю деградации общества. КПСС победили собственные э, э, противоречия. Просто система рухнула сама по себе. Ну, по-честному, по если, да? Понятно, что когда они ослабли, когда режим начал сыпаться, там сотни тысяч людей сказали, о, а это что такое? А мы сейчас выйдем на улицы, а нам все равно ничего это не будет. И вышли, да? Но э, надо было понимать, что в этот момент КПСС уже было не политбюро, там, Ленинское, которое там растащило потом страну по национальным квартирам, интернационалисты, они уже были не способны управлять страной. То же самое, что там похоже будет происходить с путинским режимом, даже если не трогать. Даже если не трогать. Но с Путинским режимом, на мой взгляд, это будет продолжаться не 70 лет, да, как с большевиками. Почему с большевиками так долго? Ну, там были различные мировые катаклизмы. То там э, Великой депрессии, то там э, Вторая мировая война, то там Холодная война, то еще. И вот это все как бы крах большевизма, крах вот этой диктатуры военного коммунизма, он откладывался, переносился. Поэтому, и плюс информационная непрозрачность. Да, Все-таки вот я... Помнишь прекрасно это время, когда там мы все были обалованные, дурманные. У нас не было информации. Я потом, когда уже там взрослеть, я уже начал понимать, что такое там. в черкаске произошло, что там голоса говорят, какие там произведения пишут там Бунин, Солженицын и так далее, да, лауреат Нобелевской премии. Вот я часть произведений прочитал. Работаю в КГБ. Запрещенная литература для всех, для КГБ. Вот, поэтому я начал понимать, что, какую историческую правду от нас скрывает. И вот мне кажется, что люди, они сейчас аполитичны, но а когда наступит время, когда режим начнет сыпаться, и вот они тут проснутся. Потому что я все время, когда спорю, говорю, ребят, да, наш народ аполитичный, наш народ ватники многие, понимающие, привыкли там, к, к лозунгу там «Барин приедет, барин нас рассудит» и так далее. Все я знаю и понимаю. Ответьте мне на простой вопрос. А кто сделал в 20 веке 4 революции, три из которых потрясли мир? Как писал Джаней. Кто сделал 4 революции в 20 веке, 3 из которых изменили географическую карту, геополитическую карту мира всего? Он говорит, ну, это было когда, старик там это самое, сейчас все умные уехали, а вот а, а, дураки остались, дураки не способны это осознать. Я говорю, ну подождите, а в 2017 году, вы считаете, там э, какое-то было прям вот образованное общество, там эстеты, там дворяне и прочее. Массы поднялись. Массы. Поднялись массы. Потому что, как режим, э, царский режим, царский режим сам себя изъел. Он сам развалился, Уже Показал полную неспособность э, э, что-то делать и как бы куда-то двигаться. Там был Александр II, который предложил и разрабатывал проект кондиционной монархии, да, это был бы революционный шаг вперед, он мог бы изменить историю мира, сделать ее гораздо лучше, да. Но вот взяли и убили Александра, или позволили убить его там в 81 81-м или 82-м году, когда его убили. Вот, и все, на этом закончился, а вот эта монархия, она там абсолютистская монархия в 20 веке, она совершенно никак не играла, ни в какие игры, она уже была просто архаизмом, кандалами на ногах России. Ну вот она и рухнула, сама себя погру... похоронив. КПСС рухнул, сама себя похоронив. Да? Я думаю, что то, что произойдет с путинским режимом, мы просто, говоря правду, мы просто ускоряем этот процесс, потому что в обществе остается определенная, достаточно большая часть населения, наделенная пониманием происходящих событий. Это не было в СССР. Вот этого не было в СССР. Были диссиденты. Кто такие были диссиденты? Это люди, которые... Очень их было совсем немного, их было совсем немного, которые овладели теми знаниями, которые не владели подавляющим большинством информации, пониманием знаний. Это были люди единичные. А сейчас все-таки мы, думаю, я думаю, что порядка 25-30% людей, ну, вооружены знаниями в целом. Это очень большая прослойка. Это ускорит крас путинского режима. И вот то, что мы формируем эту общественную точку, пусть там среди 30% населения России, с вами в том числе, да, наш эфир послушает, там несколько десятков тысяч. Эти десятки тысяч пойдут с кем-то обсуждать, Эти десятки тысяч, что-то еще там. Какие -то. И вот и мы формируем и там многие другие каналы, сотни YouTube-каналов, сотни там передач, твиттеры, и так почему они сеть, сети боятся. Потому что там говорят то, чего не говорили никогда в СССР. Не могли говорить, не было трибуны такой. А у нас она пока есть. Вот поэтому, конечно, это все ускорит крах путинского режима. Вот то, что мы делаем, мы, в общем-то, маленькими так сказать, капельками, шашками приближаем этот крах. Вот то, что мы можем делать. Поэтому любая ситуация политическая, она полезна. Вот когда сейчас говорят, да, ты гудков говоришь, там нужно участвовать в выборах. Вот там ты это самое. Ну, говорят дураки. Вот, вот но ну, есть такой вот, там, я сейчас не хочу называть его там, как это, да, но не буду называть слово, скажем, чистоплю и либерал, да, который читает там. Я говорю, ребят, ну, конечно, власть мы выбором не сменим. но ну, я же честно вам говорю, выбор не меняют власть. Выборы фальсифицируются, защищаются, там, не допускать кандидатов и так далее. Мы же видим, никого не допустили, всех выгнали. Дмитрий выгнали, еще. На удивление, Илья Яшин на свободе, я бы тоже ему рекомендовал подумать о возможности выезда из России, все-таки время тратить в тюрьме, не самые продуктивные, несмотря на то, что, конечно, там по поступок Алексея Навального достоин всякого уважения и прочего, но тем не менее. Поэтому, вот конечно, но выборы являются поводом, а, загнать занозу в задницу власти, вот какого-то депутата избрать, занозистого который там не, не прогнется, не испугается, да. Если такие есть кандидаты, давайте поддержим. Давайте попробуем, курс не будет. Власть не сменим, но за занозу им загоним, чтобы они там не совсем удобно сидеть в этом мягком кресле на, так сказать, угнетенном народе, да. Как, какую-то кампанию проведем, какую-то там информацию распространим, какие-то дебаты, какие-то отдельные ограниченные локальные успехи, если мы сумеем достичь путем выборов, прекрасно, замечательно. Просто не надо идти голосовать там, где нет за кого голосовать. А там, где есть за кого голосовать, таких округов будет меньшинство. Давайте проголосуем. Пусть какой-нибудь там кто-нибудь придет. Какой-нибудь там Шлосберг или какая-нибудь там Вихарева, или какая-нибудь там кто-нибудь там еще из проречных. Или Марина Литвиновича, там, или там какой-нибудь Бондаренко из КПРФ, котором мы знаем своей. Собственные индивидуальные позиции довольно же. Ну, я условно говорю, берем просто приличных людей. Партий нет, все, партий нет, никаких партий не существует. Все эти партии давно, в общем-то, в меньшей, в той или иной степени, ну, как бы так сказать, вынуждены принять реалии политической игры. Я так мягко скажу, да? Есть откровенные мурзилки, есть менее откровенные мурзилки, есть совсем не мурзилки, а вот оплоты а, а вот этого путинизма, да? Вот э, тут надо понимать, что партии в России э, уже нет таких серьезных. они не могут существовать таких условий, когда соляная кислота вместо воды в бассейне налита. Вот, Но а, лак, лично порядочные люди существуют. Лично э, смелые ребята, которые могут там э, что-то озвучивать, выступать где-то там. Давайте поддержим их. Власть не сменим, но локальных успехов добиваемся. Это все равно польза. Вот я занимаю какую позицию по выборам. Если можно в локальном, в данном конкретном месте, с данным конкретным кандидатом в данной ситуации победить, надо это сделать. Если это нельзя, если нет кандидатов, если там а -а -а, какому-нибудь Пупкину, единорос представить какой-нибудь там Зючкин, еще худший Единорос, или ДПРшник, или там СРФ, неважно кто, да, нахрен не нужны на эти выборы. А вот если там, где есть противостояние добра и зла, условно говоря, там надо, там надо помогать добру. Это все равно. Пусть мы 10 депутатов проведем в Госдуму, даже 5, которые не прогибаются под власть. Это хорошо. Это хорошо. Пусть они будут. Пусть они будут. А если 20 проведем, вообще фантастический успех. Власть не сменим, но занозу загоним. И чем больше вот этих ребят будет, тем толще будет это и больнее заноза для власти. Вот я тому, почему говоря о политизации, почему говорю, что делать. И выборы тоже повод для того, чтобы потюкать власть. А Есть за что тюкать. Берешь любого и смотришь там. Ты еще за рубежом мало работает диаспором. Ой, ладно, наговорил. Наговорил уже на несколько статей Уголовного кодекса. Как и все мы. Ну, будем делать, что должно, и будь что будет.